scp двенадцать ноль-ноль ру русского филиала фонда Нагуаль. Объект номер SCP-1200, RU класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Субъекты должны содержаться в стандартной камере для гуманоидов, в биоисследовательском участке 23. Контакт с субъектом в дневное время, период материальности SCP-1200-1, строго запрещен. Доставка пищи в камеру содержания должна осуществляться дистанционно. Содержание подвергнутых порче, заплесневению, гниению и других продуктов в рационе субъекта должно быть не ниже 30%, однако не должно превышать 40%. В ночное время период материальности SCP-12002 контакт с субъектом разрешен в стандартных костюмах биологической защиты. Описание. SCP-1200 12002 связанных между собой аномальных организма. В то время как один из организмов пребывает в материальном состоянии, другой может быть замечен на расстоянии приблизительно полуметра в виде неосязаемого полупрозрачного силуэта. Периоды материальности и нематериальности SCP-1200-1 и SCP-1200-2 регулярно чередуются сообразно с фазами суточного цикла. SCP-1200-1 – организм, находящийся в материальном состоянии в светлое время суток. Внешний субъект напоминает человека европеоидного типа внешности приблизительно 40 лет. SCP-1200-1 предпочитает перемещаться на четвереньках и полностью игнорирует гигиенические нужды. Субъект предположительно разумен в ходе... Попыток побега scp 12001 1 проявил значительный уровень интеллекта. Кроме того, системы наблюдения зафиксировали, как субъект разговаривает сам с собой на неустановленном языке. Однако не выказывает желания вступать в контакт с следователями. Как правило, ведет себя чрезвычайно агрессивно по отношению к людям. scp 12001 1 не проявлял каких-либо аномальных способностей, если не считать исключительной стойкостью к любого рода болезнетворным фактором. В частности, субъект отказывается принимать в пищу продукты, не подвержен достаточной степени порчи однако это никак не сказывается на его здоровье SCP-1200-2 организм находящийся в материальном состоянии в темное время суток SCP-1200-2 может быть описан как горизонтально ориентированное яйцевидное тело приблизительно полутора метров длиной толщина в самой широкой части приблизительно равна 80 сантиметрам в самой узкой приблизительно 30 данный организм как правило левитирует на высоте от 1 до 2 с половиной метров 1200-2 покрывает бурые шкуры с большим количеством язв и пролежней также следует упомянуть значительное количество щупальцеобразных отростков от 10 до 30 сантиметров длиной растущих по всей площади тела в первой части scp пи 2 располагается ротовое отверстие с крупными не зубами субъект разумен владеет современным русским языком и склонен к сотрудничеству он утверждает что его имя и что в прошлом тело SCP-1200-1 принадлежало ему. Смотрите приложение 2. Несмотря на лояльность SCP-1200-2, контакт с ним представляет существенную опасность по причине того, что субъект переносит возбудителей ряда заразных заболеваний. Полный список смотрите в документе 1200-5. Приложение 1. SCP-1200 был обнаружен на крупной свалке в окрестностях города в прессу поступили сообщения о демоне, неоднократно замеченном на свалке в ночное время, что привлекло внимание фонда. На место была выслана МОК ТТ-9, лазутчики кармы. В ходе проведения дневного исследования свалки, ставящего поиск гипотетической дневной лежки демона, был обнаружен SCP-1200-1, рядом с которым был замечен оптический феномен, схожий с описаниями в прессе, с SCP-1200-2 в непотериальном состоянии. SCP-1200-1 был обездвижен и захвачен как потенциальный SCP-объект. В темное время суток SCP-1200-1 дематериализовался, в то время как SCP-1200-2 перешел в телесное состояние. Субъекты были классифицированы как SCP-1200 и доставлены в биоисследовательский участок 23. Приложение 2. Опрашивающий Л... Опрашиваемый -2. доктор Опрашиваемый SCP-1200-2. Доктор Итак, не могли бы вы рассказать, каким образом оказались в таком состоянии? SCP-1200-2. Охотно, доктор, мне давно уже пора выговориться. Началось все с одного моего приятеля. Мы с ним на пару весьма интересовались всяческой эзотерикой. Так вот, однажды сообщил мне, что он свел знакомство с членом одной весьма своеобразной группы. Я бы даже сказал секты. Доктор. Л... Секта, а как она называлась? SCP-1200-2. Задумчиво. Сейчас уже точно не скажу. Обычно мы сокращаем ее просто до ГГГ. По аналогии с ККК. Ну или просто, чтобы времени тратить. Что-то там гнилого господа. А что именно? Гора Грот. Нет, не помню. Доктор Делает пометку в блокноте. SCP-1200-2. Словом, это самое ГГГ нас чрезвычайно заинтересовало. С таким странным культом мы еще ни разу не сталкивались. Эти чудики поклонялись энтропии и разложению. Во всех проявлениях. Даже таких, которые нормальный человек и вообразить не сможет. У них была какая-то запутанная модель мира и причудливый пансион. Но в центре и того и другого стоял именно гнилой господь. И у него и какое-то другое имя есть. Странное, но я не запомнил. Доктор Л... Если вы таки не возражаете, о гнилом господи мы поговорим в следующий раз. Сейчас мы обсуждали ваше состояние. SCP-1200-2. Да, извините, отвлекся, постараюсь быть короче. Словом, нам удалось вступить в эту секту и походить на ее собрание. Ну и в конце концов мы были удостойны чести присутствовать на одном ритуале. Субъект совершает неидентифицированное движение, предположительно вздрагивает. Это было в подвале. Человек там собралось, наверное, 20. Но по именам, кроме нас двоих, никого уверенно не назову. Все были в одинаковых балахонах с капюшонами, под которыми ни черта не видать. И говорили очень мало. В самом центре стояла жутковатая статуэтка. Но она показалась мне жутковатой. Сделанная из «Удалено». В настоящий момент показания SCP-1200-2 являются единственным источником сведений об «Удалено». Достоверно неизвестно, существует ли данный материал в действительности. И доставленная чуть ли не из первой зоны застоя, как они говорили. Возле этой самой статуэтки стоял кто-то с Томом «Песен перерождения». Найти информацию о данной книге не удалось. В руках. С его слов мы поняли, что это будет какая-то церемония вызова. Только он скотина напортачил. Доктор то есть. SCP-1200-2. Он допустил ошибку где-то в песнопении. Точно. Буквально слышалось. Нет, сперва все шло как надо. И мы с таращились на это как завораженные. До того мы считали ГГГ просто дурканутой сектой. Со странностями и ничего особо сверхъестественного увидеть не ожидали. А теперь смотрели, как пространство комкается. Статуэтка изменяется, проваливается внутрь себя. А потом она просто стала дыркой. Из дырки вылезла тварь. Доктор Л... Какого рода тварь? Можете описать. SCP-1200-2 совершает демонстративный разворот на 360 градусов. Вы сейчас на нее смотрите, доктор... Доктор У... И в самом деле продолжайте. SCP-1200-2. Само собой, увидев такую хреновину, мы едва не наложили в штаны. Но, как оказалось, мы не одни. Вызыватель, походу, оказался неопытный. И как только тварь выскочила прямо перед ним, голос у него дал петуха. И песня сразу зазвучала совсем иначе. Это просто чувствовалось. Сразу после этого дырку в пространстве выгнуло. А потом из нее, в общем, плело. Доктор л полило. SCP-1200-2. Как бы я знал. Какая-то гнусь, вот что я могу сказать. Какая-то мерзкая жижа непонятного цвета. И она хлистала из дыры во все стороны под страшным силы напором. В первую очередь поток смел саму гадину. Она явно не ожидала такой подлянки и отбросил прямо на меня. Я помню, как в меня врезалась покрытое щупальцами тело. Помню жжение от этой жижи. А потом я отрубился. Следующее воспоминание я уже смотрел на подвал с какой-то непонятной точки обзора. Там творилась кромешная жуть. Это сейчас я вспоминаю уже с Спокойно. А тогда рехнуться готов был на месте. Из дыры продолжали хлестать нечистоты, а все культисты вокруг превратились в. Во... во всякое. Их всех срастило, смешало, сплавило с друг с другом. Больше их части оставались живы и при этом разлагались на глазах. Возле дыры лежало то, что осталось от вызывателя, бесформенный ком, из которого торчали кожистые выросты, покрытые буквами. Его, кажется, перемешало с книгой. Некоторых вплавило в стены и в пол. Подвальные трубы стали продолжением их внутренностей. Затем меня снова отключило. Потом я. Я увидел свое тело со стороны. Я на четвереньках пробирался к выходу из подвала, почему-то не страдая от жижи, залившей пол. Причем на ходу я еще умудрился отрывать от лежащих на полу куски гниющего мяса и засовывать их в рот. Но это уже потом до меня дошло, что моим настоящим телом пользуется та паскуда, с которой меня смешала. А тогда я был просто в шоке и пытался убедить себя, что это просто сон. Кстати, сейчас я понимаю, что шок был так силен еще и потому, что хоть я и был сторонним наблюдателем, но все же я как-то поредовано издали ощущал тоже что чувствовала это хреновина и ощущал что гниющее мясо было черт возьми чертовски вкусным словом из подвала и из дома мы выбрались а потом мое тело вовсю понеслось по дворам распугивая прохожих через какое-то время за спиной от души рвануло. я так думаю в подвале взорвался газ или вроде того обернуться я не мог и было уже далековато поэтому доподлинно не знаю доктор так и да, в тех краях имел место взрыв газа в подвале и весь дом обрушился. Сами понимаете, никаких следов описанного вами после этого не осталось. SCP-1200-2 Спасибо за информацию, доктор. Так вот, опущу подробности того, что было дальше. Короче, уже в первую ночь я более или менее сообразил, что это за штука со мной произошла. Меня и гнилостную гнусь тень частоты смешали воедино и к тому же поменяли телами. Так я оказался в этой вот оболочке, а разум паразита запихнуло в мое тело и при этом не разрывно связаны друг с другом один следует за другим как нагуаль у ацтеков на г-г-г уаль, следовало бы сказать. Но это еще было начало. Кое-какое время мы шлялись по городу, до смерти пугая местных, а потом осели на большой свалке. Гадине там нашлась жрачка по вкусу. И все это время я ощущал, что мое восприятие постоянно меняется. Теперь, вспоминая те события, я все чаще ловлю себя на мысли, что они мне нравятся. Нахожу какую-то эстетику в этой гниющей перемешанной плоти и во всем остальном. Слышали, небось, что бытие определяет сознание? Вот и я тогда Думаю, что пребывание в теле твари так на меня влияет. И я понемногу начинаю воспринимать мир, как она. Впрочем, нет худа без добра. Я чувствую, что порой тварь воспринимает всю ту гнусь, которую она жрет, или вспоминает человеческими глазами и оценками. И знаете, вообразить даже невозможно, насколько это рвет ей шаблон. Конец протокола. В показаниях субъекта я заметил множество параллелей с материалами scp 121 ru и это, чтобы вы знали, тревожит. Я полагаю, нужно приложить все усилия по розыску информации о Гнилом Господи и всем, что с ним связано. Если у нас под носом действует целая сеть людей, работающих с подобными аномалиями, это чревато тем, что скоро секретность станет невозможно поддерживать на должном уровне. Доктор лук